Доброе утро. Проснули Женька сегодня в девять, в десять, правда, еле вылезли с кровати. Женька красоту наводит. Хотим съездить на главную местную достопримечательность пещеры Бату. Говорят, главный индийский храм за пределами Индии. Решили с Женькой позавтракать не острой пищей, но единственное не острый еду, которую мы тут знаем, это Макдональдс. Вчера, потому что после этих креветок я решила, что лучше Удивительно, но в Макдональдсах не бесплатная парковка. Один час парковки стоит два рентгита. Женьки комбо. Омбас Чикен Делюкс У меня смоки гриль биф Кофе А вот меню Что же здесь есть Пробую свой ледяной кофе Шоколад Шоколад Холодный Очень вкусный Похож на, на мороженый шоколад а мы смоки моки биф, что это такое? Ну, что типа раньше как был Роял де Люк, только политый и же жидким дымом. Соусов здесь сырных нету, только чили, только кетчуп. чили -кетчуп. но зато бесплатные все они. Очень печально, но в Малайзии нету ролла. Женька стала без своего любимого Шаримпорова. Сэкономили с Женькой два рентгита. Нашли место, где поставить бесплатно. Приехали в пещеру Бату, крупнейший индийский храм вне Индии. На входе стоит 43-метровая статуя Бога Мур... Муруна. Мургуна. Короче, бога войны в Индии. Младшего брата бога Вишны. Сделаны покрыты золотом. Чтобы подняться в главную пещеру, надо пройти 272 ступеньки. 272 Ч Что, Жень, говоришь? Устала я. Крутые очень ступеньки. Ой. Прошли, Женька, наверное, ступенек 150. Курница отдыхает. Устал, наверное. Как тут оказалось куриц, вообще непонятно. А, это она все-таки отдыхала. Теперь опять решила пойти. Теперь подняться. Ура! Всему храму бегают обезьянки. Ой, не да тут обезьянь поесть. Whoa, oh, yeah. мы сходили в трамп. Женька, ты храм. Как красивый. А идти тяжело. Очень красивый. Обезьяны такие хорошие. Храм очень красивый. Но Женька полуживая. Короче, Женька, какие у нас итоги похода в Бату? Самое главное... Как здесь все в Малайзии, мне кажется, пещера бесплатные. Если только какие-нибудь хотите посетить пещеру, там что-нибудь заплатите. Можно взять. А так все бесплатно. обезьяны. И надо прикрывать ноги. А так, ну, в принципе, наверное, на полчаса экскурсии. Зайти, посмотреть, сфотографироваться и выйти. Женьки, он больше всего обезьян понравились. Да, они мне вообще нравятся. Заказали Женьки такси. Самый дешевый такси в Малайзии это такси Граб. Аналог, наверное, нашего Яндекса. Заказали из нашего отеля к зданиям-близнецам. Вышло где-то, а ну не где-то, вышло опять ринггит. Эй, такси? А это наше такси было. Honda Fit. Приехали Женька в аквариум. Горно падает, ну они маленькие. маленький, который, это были пирани, бамбуковая акула. В принципе, начало не такое уж и интересное. Петронский краб. Огромный. Ну, хотят за вечер бы с таким справедом. Как тебе, Жень? Хорошо. Очень быстро. Кроме этого коридорчик, который 15 минут проходится, 20 может. Теперь идем к зданиям Петронус. Ну вот мы и вышли наконец-то к зданием. А лучшее место, чтобы сделать фотографию с этими зданиями на мосту напротив здания. А теперь, Женька, пойдем внутрь этих зданий. Видели на нескольких сайтах рекомендации ресторанов в этом здании, многие посоветуют мадам Куанс. Чтобы попасть, надо отстоять еще очередь. Кухня здесь местная. Рис, курица, салат с морепродуктами. Не сказать, что что-то особенное, но решили попробовать посмотреть. Женька взяла пиво местное, тайгер. А я местный чай с молоком. Так тариф называется. Как будто он с какой-то сгущенкой. Мое блюдо. Женькины палочки. Очень бесит, что у Малайцев принята такая жирная пища, которая вся разлетается, а салфетки вообще не принято подавать. Женька лапша с курицей пришла. Я ем палочку. Я, я ем палочку. Клэр. <смех> <смех> Китайцев очень странный метод есть вилками и ложками. Они вилкой все накидывают в ложку и потом ложкой едят. <смех> очень понравилось. Очень. Рекомендую палочки мясные с говядиной и лапшу, Лариса. А что ты ее не доела, Павла? Ну что, я много, я еще палочки съела. Пять палочек съела и пощечу лапшу. Фу. и пиво выпила. Маленькое. Объелась, а, а Павла. Очень вкусно. И в этом центре на чертом этаже самый большой магазин книг в Малайзии называется Кинокуни. Кинокуня. Сидим с Женькой, смотрим шоу танцующих фонтанов, которое находится напротив башни Петроносов. Решили с Женькой от башен прогуляться пешком до дома. До дома. До дома. До нашего дома. О, мы винток. У Тиффани, Ой, мои нет. Все, мы заблудились. <смех> Купили с Женькой Кокосовые водички. Такое ощущение, что вода с сахаром обычно. 3 стоит. Но все дешевле и дешевле мы покупаем.